здравствуйте дорогие друзья с вами на связи роман петренко ваш MLM коуч и сегодня мы с вами поговорим об очень важном моменте в работе нашей по рекрутингу и продвижению нашего с вами MLM бизнеса каждый из вас наверное часто встречался с таким возражением когда говорят люди о том что ну мне сказали что не буду заниматься этим или ой вы знаете я наверное не буду заниматься этим то есть Получается, что нам как бы дают возражение, что не будут заниматься чем-то таким, знаете, вот непристойным, наверное. да, Или чем-то таким вот подпольным. То есть, такое возникает ощущение, будто бы а, MLM бизнес это действительно, вот, видать, не зря пишет. Да, вот как есть шутка такая. А в газетах интим и сетевой маркетинг не предлагать. Почему, кстати, пишут в одну строчку? Потому что и там, и там работать нужно. Ну так вот, друзья. А получается таким образом, что вроде бы как сетевой маркетинг что-то такое непристойное. Так ли это на самом деле? Давайте мы с вами разберемся и вообще рассмотрим более подробно, о чем на самом деле мы занимаемся. Итак, перенесемся мы сначала в конец 2013 года, когда на одном из форумов крупные гуру, мировые гуру маркетинга заявили э, о том, что маркетинг умер стратегия умерла то есть были действительно сделан ряд громких заявлений как мировых гуру так и в том числе ведущих маркетологов россии раз маркетинг умер тогда ведь получается и сетевой маркетинг тоже умер потому что ведь он является дочерним как бы от маркетинга и чем же тогда мы с вами занимаемся что себя сегодня представляет mlm бизнес знаете, действительно, мы с командой очень плотно начали изучать этот процесс и нашли четыре составляющие сегодняшнего MLM бизнеса. И об этом я хочу вам рассказать в этом видео. Очень важно, чтобы эту информацию вы донесли до каждого своего партнера. Очень важно, чтобы эту информацию вы давали на презентациях вашего бизнеса, потому что не нужно сегодня заявлять о том, что вы занимаетесь сетевым маркетингом. Ведь этот вид бизнеса уже умер. Итак, что за, за четыре составляющих MLM бизнеса? Давайте вспоминать историю, которая говорит о том, что сетевой маркетинг, преимущество его заключается в том, что клиент, конечный потребитель, получает как бы, товар напрямую от производителя, минуя всех посредников. Действительно ли так? Да, но то, что когда производитель продает напрямую товар потребителю, это в принципе та же розничная торговля, которая сегодня называется таким словом как ритейл. Итак, первая составляющая сегодняшнего сетевого бизнеса это ритейл. Когда человек приходит в магазин, когда человек покупает в каких-то персональных точках, когда человек покупает на сайте, в интернет-магазинах, это все ритейл, это розничная торговля. Поэтому одна из составляющих MLM бизнеса сегодня ритейл, когда человек в розницу покупает а, товар. Неважно, этот товар у дистрибьютора он берет или напрямую а, через интернет-магазин компании. Второе, второе, что сегодня самое распространенное, из чего состоит сегодня MLM бизнес, это а, программа лояльности клиентов. То есть... Каждый клиент, когда берет, например, какую-то группу товаров, или же если он покупает эти товары регулярно, или, возможно, он заключил соглашение с компанией или зарегистрировался на сайте компании, он может получать какие-либо скидки. Заметьте, ведь в вашей компании тоже есть такая возможность, когда человек может чисто для себя, как потребитель, брать продукт со скидкой. Во всем мире вот это называется программа лояльности. Когда вы приходите в обычные магазины, вы достаете карточки. Да, карточка – это элемент программы лояльности. Если человек зарегистрировался на сайте компании это, а, и получает скидку, это тоже элемент программы лояльности. Значит, получается, что у нас а, две составляющие MLM бизнеса для клиента. Это, во-первых, ритейл, то есть розничная торговля. И, во-вторых, это программа лояльности клиентов. Смотрите, две составляющие, но помимо того, что у каждой MLM-компании есть обычные клиенты, у каждой MLM-компании есть партнеры. Раньше мы их называли дистрибьюторами. Так вот, для партнеров существует еще два элемента. Первый из них. Это, как называют в простонароде лидген, То есть, когда вы формируете огромный поток заявок на продукцию компании. То есть, вы оказываете информационно-консультационные услуги для mlm компании как бы для производителя, и э, таким образом формируете большой поток заявок. То есть, вы э, информируете лидов, то есть, потенциальных клиентов о качестве продукции, о, соответственно его свойствах о том как его можно купить и какой результат человек получит да? это первое и второе вы помогаете им оформить эти заказы то есть либо в физической форме например прийти куда-то в офис купить этот товар либо возможно дистрибьютор занимается даже элементами доставки товара то есть когда обычный клиент покупает товар дистрибьютор берет это в компании и как бы доставляет это конечному потребителю либо Партнер компании оповещает клиента о том, как сделать заказ через сайт. То есть вот в этом состоит информационная деятельность каждого партнера, или как раньше назвали, дистрибьютора MLM-компании. То есть лид-ген, лидогенерация и четвертый элемент, который является составляющей сегодня современного MLM-бизнеса, это партнерская программа. Потому что ни один партнер MLM компании не будет вести свою деятельность просто так. Потому что а, каждый человек хочет зарабатывать деньги. И компании придумают ту или иную партнерскую программу. И заметьте, ведь партнерская программа, особенно сегодня в интернете, это одно из самых распространенных явлений. То есть, когда а, берем интернет, то есть есть какая-то компания, которая производит какой-либо продукт, либо, может быть, есть какой-то инфобизнесмен, который э, создает какой-то инфопродукт. Они придумают и создают для своих так называемых партнеров партнерскую программу. То есть за рекомендацию, за продвижение информации об их товарах и услугах они готовы поделиться каким-то процентом. Вы знаете, откуда они это взяли? Да именно оттуда же, из того самого MLM бизнеса. Поэтому MLM бизнес и является родоначальником вот таких вот партнерских программ. Но так как сегодня мы понимаем, что раз маркетинг умер и сетевой маркетинг вместе с ним, то на современном языке что же осталось тогда? И для партнеров MLM компаний у нас есть Литген и, соответственно, есть партнерская программа. Итак, друзья вот они четыре составляющие сегодня сетевого бизнеса во первых это ритейл розничная торговля когда конечный потребитель может покупать продукт напрямую у компании второе это программа лояльности для клиентов когда клиент конечный потребитель может получать соответственно определенные выгоды бонусы или дополнительную лояльность в третьих это литген, это уже для партнеров, для тех, кто э, с компанией сотрудничает и зарабатывает на этом деньги. Они сформируют огромный поток заявок из потенциальных клиентов, доносят до них информацию о качестве, количестве и возможности приобретения продукта. И э, свойствах этого продукта, и конечном результате, который получит э, потребитель. И четвертое – это партнерская программа, на основании которой каждый партнер MLM-компании зарабатывает деньги. И вот теперь у меня к вам вопрос. Зачем на презентациях говорить слово «сетевой маркетинг»? Потому что для людей это сегодня, это опять же, какое-то нечто непонятное. Когда я объясняю все вот эти четыре элемента человеку, для него это понятно. Понятно, что да, действительно есть розничная торговля, он с ней сталкивался и сталкивается каждый день. Для него понятно, что есть программа лояльности клиентов, потому что он опять же с этой программой лояльности сталкивается каждый день. Для многих людей понятно, что такое партнерская программа. Иногда люди задумываются о том, а что такое лидген, потому что это в принципе некое такое новое слово в бизнесе. Раньше был так потенциальный клиент, но сегодня их называют лиды, то есть заявки. Вот с этим бывает иногда, скажем так, сталкиваются. Но в общем вся картина понятна. А вот теперь, пожалуйста, обратите внимание на то, что мы с вами рассмотрели, и скажите, пожалуйста, так называемый сетевой маркетинг чем отличается от любого другого вида бизнеса? В другом любом вида бизнесе нет ритейла? Или может быть в нем нет программы лояльности клиентов? Или возможно э -э, там нет литгена? Или может быть там нет партнерской программы? то если мы будем с вами рассматривать совершенно с любым другим сегодня современным видом бизнеса, я думаю, что вы точно так же обнаружили, что никаких отличий нет. А давайте мы теперь рассмотрим с вами, а чем занимается сегодня MLM-партнер, то есть человек, сотрудничающий с MLM-компанией, чем он в принципе занимается. Итак, друзья, мы с вами ежедневно, сотрудничая с MLM-компанией, осуществляем для нее следующие виды деятельности. Первое – мы проводим встречи. Второе – переговоры, заключаем договоры. Еще раз повторю. Проведение встреч, переговоров, заключение договоров. Друзья, чем мы с вами занимаемся? Мы проводим встречи, презентации. Верно? Верно. На презентациях продукта или возможности сотрудничества с МЛМ-компанией. Мы проводим переговоры? Да, совершенно а что является результатом сотрудничества, например, привлечения новых партнеров? Заключение договора? Совершенно верно. Что является результатом покупки продукции компании? Опять же заключение договора. То есть оно бывает разное. То есть бывает, человек согласен, да. То есть он принимает договор оферты, называется, да, то есть публичную оферту, это тот же договор, и покупает продукт на сайте компании. Второй момент. Человек, который покупает продукт компании, он может заключить устный договор с вами, что вы договорились, что он вам передал денежки, вы принесли в компанию, взяли там продукт, передали ему. То есть вы с ним договорились. То есть заключили договор устный. Можно заключить, соответственно, письменный договор. Что тоже сегодня явление распространенное в MLM бизнесе. То есть получается так, что мы с вами занимаемся точно такой же деятельностью, как занимается абсолютно любой менеджер какой-либо торговой компании. Точно так же проводят встречи, переговоры и заключение договоров. Или может быть мы с вами совершенно чем-то не тем занимаемся? Может быть я не прав? Может быть, все, что я сегодня вам рассказал в этом видео, а я это сам себе придумал, или вы согласны с тем, что есть действительно четыре составляющих любого бизнеса и три вещи, которые мы с вами занимаемся: проводим встречи, переговоры, заключаем договора. Если все так, как я сказал, то задайте себе вопрос: зачем вы пугаете людей? несуществующим сетевым маркетингом зачем вы людям рассказываете о том что им непонятно начните общаться с людьми на нормальном человеческом языке и тогда конверсия на ваших презентациях увеличится в несколько раз поэтому друзья я от всей души желаю вам осознания всей той информации которую сегодня вам выложил Желаю вам процветания вашего бизнеса и самых максимальных конверсий на ваших презентациях. Очень буду вам признателен, если своими осознаниями, своим мнением или своими пожеланиями вы поделитесь в комментариях, которые находятся под этим видео. А мы с вами встретимся уже в самое ближайшее время на большом масштабном мини-тренинге как сделать предложение, от которого невозможно отказаться. Поэтому, друзья, следите за новостями, ищите следующее видео, и до скорой встречи на мини-тренинге, как сделать предложение, от которого невозможно отказаться. С вами был Роман Петренко, до новых встреч!